You. Yeah. Bravo. Bravo. Uh -huh. Я живу как NBA как билла Уэй Даже не пытайся стоять рядом, чую парень фей Что у нас в студии делаешь, Тэй? Скажи мне значение слова Гейн Ха Скажи мне, не знаю но... Стоп я уже давно не играю в эти игры Фак фейн, вижу как люди меняются, получив цифры Читай свою жизнь и забрал больше, чем читай книги Но это неправильно Красивая сука зовет себе, это заманчиво Снова на новой машине, но жаль это папина Макро молод, но с самого начала заустарена. Снова трачу парки На то, что не нужно, это моя слабина Принципами, но все равно Современней, как один. Ты не вырастешь больше, убери свою приставку лил Я заряжен, как телефон, во мне сейчас много сил Мода на твой фоб прошла, как на красный махосин. В руке много древесины, как он, брать кто Нет, нет, нет, никогда мне ничего не испортит настроение. Я поборол злищего врага, во мне не длин. Дизайнерские очки. У, идеальное зрение. Я давно попрощался со своим сомнением. Я не могу сказать, что будет с будущим поколением, а могу сказать одно, как я сейчас живу. Я живу как NBA, комп билла like Даже не пытайся стоять рядом, чую парень фей Что на студии делаю стей? Скажи мне значение слова gang -com. Скажи мне